Недавно в университете мы писали очень сложный тест по английскому языку. Мои одногруппники очень беспокоились. А когда на занятии нам раздали тест, мой сосед в повернулся и сказал, «Да, у меня глаза на лоб за это здание. Я видел, что его были очень удивлен, но его глаза был на месте. Тогда почему он так и сказал? Выражение глаза на лоб полезли означает крайнюю степень удивления, испуга, неожиданности, проявления излишней эмоциональности, когда от удивления увеличиваются глаза. Это один из тех случаев, когда фактически сам фразеологизм дает ответ о своем происхождении. Наверное, каждому известно состояние сильного удивления. В этот момент глаза широко раскрываются, кажется, что они поднимаются чуть выше, как будто лезут на лоб. Фразеологизм «глаза на лоб полезли» мы используем, когда говорим о состоянии сильного удивления, недоумения или страха. Например, недавно с иностранными студентами мы говорили об имиконе или как его еще называют «полюс холода». Когда студенты узнали, что самая низкая зарегистрированная температура в Эмиконе – минус 70 градусов, они были так удивлены, что у них глаза на лоб полезли. На моем родной языке это звучит так.